Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Понедельник, 19 марта, и перед ночевым, как всегда напомню, сегодня в 19.30 по Москве, в 18.30 по Киеву, талину Риге, у нас пройдет вебинар, на котором мы более подробно разберем картину на текущую неделю и посмотрим, какие перспективы нас будут ждать. Ну а сейчас краткий обзор основных инструментов, и начинаем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция, нисходящая с сохраняется. В пятницу мы смогли уйти ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 9 марта. Следующая цель по снижению находится в области 1.21.58. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если пара сможет закрепиться выше максимальных значений пятницы. Это уровень 1.23.35. А пара британский фунт и американский доллар в пятницу смогла преодолеть минимальное значение, которое было зафиксировано 15 марта, что в рамках часового таймфрейма у нас переводит в фазу снижения. И данный сценарий будет актуален до тех пор, пока пара торгуется ниже отметка 1.3979 максимум который был зафиксирован в пятницу цели по снижению первое это уйти ниже минимума пятницы то есть закрепиться ниже уровня 1.3887 и далее двигаться на 3778 пара американский доллар канадский доллар продолжает свое восходящее движение цели роста на текущий момент можем отметить нам от Уровни 1.3187, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях пятницы, это отметка 1.3045. А по паре американский доллар и японская иена также тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению это область 105-104. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений, которые мы видели 15-16 марта, это область 106.36. А по паре австралийский доллар американский доллар также тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению ближайшая это область 76.56, а возврат к покупкам будет актуален уже после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу на уровне 78.03. А Еврофунт тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению – это область 87.76, а возврат к покупкам будет отмечаться после преодоления максимальных значений, которые мы видели а в пятницу – это уровень 88.38. Субтитры а золото также продолжает свое нисходящее движение. Цели по снижению открываются уже в области 1300 долларов за тройскую унцию, а возврат покупкам рассматривается после преодоления максимальных значений а пятницы. Это уровень 1321 с последующими целями роста до 1343. А по нефти марки Brent также тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели это, во-первых, обновить максимальное значение, которое было зафиксировано в пятницу, то есть идти выше отметки 66.46, ну и далее двигаться на 68. ,40. Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальной значения пятницы, это уровень 64.92. По индексу DAX мы переходим в фазу восходящего движения. Ближайшие цели роста у нас находятся на отметке на максимальные значения, которые были 12-13 марта. Это область 12 383. Следующая цель движения на 12 697. Данный сценарий будет актуален до тех пор, пока DAX торгуется выше отметки 12 335. Это минимальное значение, которое было зафиксировано в пятницу. Именно там в рамках часового таймфрейма на текущий момент находится ближайший разворотный уровень. По биткоину сегодня с утра мы уже торгуемся выше максимальных значений, которые были зафиксированы в воскресенье 18 марта, что в рамках часового таймфрейма нас переводит фазу восходящего движения с целями роста до 9788 и а Данный сценарий восстановительного движения будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся выше уровня минимальных значений, которые были зафиксированы вчера на отметке 7264. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Саков Роман, всем желаю хорошей торговой недели и увидимся сегодня на вебинаре, на котором каждый из инструментов мы разберем более подробно. Вебинар проходит на нашем YouTube канале, поэтому не забывайте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы вам приходили все уведомления о новых видео. Всем спасибо за внимание и до свидания.